Так, у нас карта. Rage View Court. Рассудок. Призрачный микрофон. И стать свидетелем паранормальщина. Хоть охоты нету. Но охота у нас все равно будет. Карту эту я не знаю. Сначала показалось, что на Tanglewood попал. Как долго до машины бегать? Изучаем новые карты. Так, тут дорожки лежат, я знаю Но в данный момент они... О, зеркало Хм. кстати, это хорошая штука Сейчас мы э, включим свет И посмотрим Хотя что я посмотрю, я дискарту даже не знаю Но может быть он мне даст Что-нибудь Классно отдыхает человечек. Почему только в подвале это все находится. Так, ну что, посмотрим. А вы видели? Он здесь находится? Он вот здесь, вот так стоял, смотрел. Такой что ты делаешь? Так, я вас понял, молодой человек. А, ну да, кружка валяется. Понятно. Александра, наверное, вышла. Так, кидаем сюда. Кидаем сюда. Попробуем с ним поговорить. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ой, какой голос. Какой голос у тебя. Странный. Так, Так, так, так, так, так. Что дальше, что дальше? Идем дальше. А, нужно проверить призрачный огонек У нас есть одна улика Это радиоприемник Да, да, да Призрак такой типа, Че делаешь? Нормально, кстати. За мной наблюдаешь а, Что там? Направленный микрофон Давайте возьмем Полайкала видео. Спасибо. Ну, конечно, наверное, помогает. Хотя я не знаю. Помогает ли. что здесь стоишь, да? Стоишь. Ого. А, не мне. Да. Карасик у нас тоже стримит. когда ведьмак будет так мы застекли э, паранормальное явление э, что ну блин короче у нас же получается всего лишь две улики и поэтому может быть и минусовая будет Минусовая. Минусовая. Радиоприемник. Это. Ой. Вторую книгу Ведьмака, наверное. Да мы тут Ведьмака проходим. Но что-то как-то я забил на него немножко. Так, ну ладно, у нас анрем Близнецы Мимик. Ага, близнецы мимик. Стоп, а ч я парюсь? Камера, сюда иди. Нифига себе, он закинул. Так, ну здесь нету ничего подозрительного на мимика. Хотя вот это закидывание кружки, конечно, наверх офигенное было. Да, давай, хорошо. А. Сфоткаем зеркальце. Морой, морой. Что это такое? Что за пакостный призрак? Знаете, что хочу сделать? Я хочу посмотреть нычку. Здесь нычка. Это как вообще нычка норм? Блин, тут мусорка мешается. Здесь нычка нету. Не, ведьма классная игра. Ну и книга, точнее это книга. Ладно, я, короче, хочу пойти в взять. Потому что если тамарой, мне начнут кушать. А я не хочу быть скушенным. Плохо мы танцоры, ботинки жмут. Пойду найду нычку сначала. А потом уже найду все остальное. Он свет вырубил поду включу О, отлично у нас есть нычка у нас есть нычка так свет мы включили но возможно свет я сам выключил потому что включал очень много щитков Угу. Итак, а здесь кукла Вуда сидит Нету здесь куклы Вуда Хорошо, а где у нас О, еще, еще есть нычка, кстати Это даже будет удобнее, чем бежать В гараж А где у нас доска Уидж Или... Ну круга А, круг призыва А Круг призыва в подвале обычно Здесь можно, кстати, спрятаться Да, норм место. Я все места ищу, если что. Отспрятаться. А, нет, это не я выключил свет. Это он вырубился, щиток. Но пока непонятно. Морой он будет очень медленный. Так, я не понял вообще, где у нас находится кто-нибудь? Круга, наверное, здесь нету, да? Ой. Круга здесь у нас нету. где вообще вещи ладно называется наш ролик ищу проклятые предметы челлендж а, второй этаж пойти посмотреть мячик здесь наверное он и лежит так ладно больше свет не буду включать чтобы а, не вырубила щитки но если он сейчас начнет охоту Прямо здесь и сейчас То мне будет очень плохо Да, здесь я был Ну Но... Сожигаем свечки Немножко Кость лежит. Ладно, мы ее потом, если что, с фотками заберем. Будем держать в голове, что она лежит на втором этаже. Но слушайте, я не знаю. Вообще, где тут проклятые предметы? Я только знаю, где кукла лежит. А, как... я проклятые предметы еще серьезно, у меня же зеркало. Все отбой. Угонж швырнул. Серьезные проклятые предметы еще, да. это не морой что если он перевернул блокнот это значит точно не блокнот хотя фиг его знает как тут вообще все работает ладно поду свечки по проверим не анрели это на тебе свечку раз где тут вообще свечки находится ну одна на втором этаже точно Зачем ты это делаешь? Пусть свет горит. Оп. Вот здесь свечку я видел где-то. О, наверное, здесь горит. Так, Ба, да, а, ну и подумаешь, что ну, схожу свечки. Такая тишина на улице. По идее, как проверка на Андрею делается? Гайтся три свечки. гасятся три свечки и начинается охота. Девочка находится. Ну, ну, ну, но. Блин, ну какой-нибудь. Что там происходит? Какую-нибудь проклятую вещь. Можно, пожалуйста. Блин, может это близнецы? Оба, на. Вот это я зря сделал. Доигрался. свечки каснут. Да блин, все отключу. Что за звуки такие? вот то он прыгает? Mm-hmm. Было страшно очень сейчас. Это не похоже, что Анре. Открой дверь. Немножко я напугался, конечно. Но сейчас мы просто.. Ну это не Морой. Анре, близнецы мими. Блин. Сейчас, короче, слушаем еще одного близнеца. Если он ходит так же, значит, это А Это знаете, что бы я еще посмотрел? Что это за северное сияние? Фонарик мой, я без, я без фонарика никуда не пойду. Ну обычная скорость была, прям обычная. Блин, мне кажется, это Киандрео. А. Это охота была А я хотел только выходить Я хотел только выходить А что такие быстрые охота Анрео, да Блин, нифига себе Ну ладно Как говорится, не получилось, не фортануло